Всем привет! Подписывайтесь на мой канал «Анекдоты от Юсика». Сейчас я вам расскажу прикольный анекдот. Надеюсь, тебе, именно тебе он понравится. Всем хорошего просмотра! Собирается Винни-Пух и Педачок в гости к ролику. Пришли, значит, налопались меда. Прям ух! Конкретно налопались! Собираются уходить, винни как обычно, застревает и говорит, служ, Пятачок, пробегни меня через задний проход!» А Пятачок это все воспринял всерьез. Но, ну, естественно, как дал жару винни испугался и ломанулся, бежит, значит, спотыкается и падает в лужу с грязью, осознав, что здесь сделал Пятачок, винни Лицо, останавливается возле первой лужи и говорит, слушай, ты случайно здесь свинью-то не видел? А Пятачок говорит, Ха, та, которая медведя чпохнула. А Винни-Пух, блин, уже каждый крот знает. <реклама> Спасибо вам всем, что вы досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!